Событий очень много сказали. Нет, нет, нет, именно созданием туда праздника. А созданием праздника как раз очень там, так отдаленно из истории. Создавали Красную Армию, и да. люди тогда начали добровольно массово записывать. И вот при том, знаете, до этого в российской армии, до революционных событий, во время Первой мировой войны люди дезертировали. А тут масса добровольно подходит. с чем это связано? Сознание, ну, сознание немножко поменялось, поменялось. Помните такие лозунги, земли крестьянов да, рабочим? Да, да, а вот, Примерно ради мало. этого? Да, а вот как вы думаете, сегодня, если... Стоит наши государства защищать? Насколько, ну, Добровольно пойдут люди? Обязательно. Обязательно. Чехотический... Обязательно. И точно так же иностранцы пойдут добровольцы? иностранцы ну, может и пойдут, а почему не пойдут? И По интернациональная поддержка тоже конечно, такая же масса будет. Но как, например, и... что... в ползе мировой войны. Я хочу да. рассказать новую да. историю. Что отказывались отгрызать вооружение, которое бы пошло на... против нашей Красной Армии. Например, английские брокеры отказывались как раз вооружение. Вот у них были потеря. свои интересы, свои интересы в основном народ все равно свои интересы был. А уже потом интересы другой стороны. Поэтому, если их интересы совпадают с нашими, то они идут и помогают. А если нет, то нет, нет. Хорошо, спасибо. Всего доброго вам mm -hmm. эльчики. Спасибо. Праздник. Спасибо. Спасибо. С... На... Все, <смех> давай. Еще раз вас праздником. Взаимно. Вы помните, с какими событиями связаны? Почему праздник именно сегодня? Именно сегодня. Да. Вот, к сожалению, могу сказать, что именно касаемо 23 февраля нет. Не помню, с каким содействием это связано. В 18-м году, 23 февраля, был массовый набор добровольцев Красную Армию. А. И так, поэтому так, это вспомнил. называлось. Днем Защитника Отечества, да, да-да-да-да, вспомнил Днем Создания Рабучо-Крестьевской да, Кореи. Да, вот плохо помню, к сожалению, события э, с 17-го по 20-го года. И вот там такой интересный момент, если до революции люди э, с фронтом масло дезертировали. Так, было такое. То тут такой набор добровольцев. Как вы с чем это Так, набор добровольцев с чем связано. Ну, на самом деле я бы не сказал, что они добровольцы выбирали. У меня взгляд конкретно на данный период Я сам приехал, поскольку... Wow. Во-первых, вспомним события гражданской района. Я вам так скажу, не думаю, что там им добровольцы выбирали, поскольку это больше приказного порядка все-таки Плюс ко всему вспомнят события Первой мировой войны. Почему люди десертирировали? Потому что не было условий грамотно поставлен для содержания российской армии на тот момент. Поэтому они бежали, то есть они бежали не потому, что не хотели служить, они бежали потому, что им было некомфортно, они были против этого. Вот, что и обусловил потом государственный переворот. А здесь почему массовое такое количество добровольцев? Возможно из-за того, что государство могло на тот момент предоставить лучшие условия, чтобы убер... уберял их в этом. Может поднятие патриотического духа в какой-то степени ввиду освобождения пролетариат, да, да, вот нужно великий. Да. Освобождение пролетариата. Да, было такое. И люди поверят в молодое солитическое отечество. Было такое, да, верили, верили в социализм, верили в идею коммунизма, с которой тогда приехал Владимир Ильич Ульянов. Но не знаю, все же я тогда считаю, что на тот момент граждане были в заблуждении, увидены любыми речами. То есть у меня отношение к этому достаточно. Политические. Потому что в его речах действительно были и позитивные мысли, и позитивные идеи, но они были слишком гиперболизированы. Причем гиперболизированы не только им, но и обществом, которому подавались эти идеи. Вот. Но люди верили, люди ушли. За что можно хвалить их действительно идейность в создании проста. Потому что идея на самом там была для нас реализация. Реализация, конечно. <соцентричные> <соцентричные> Дуже, <соцентричные> иностранные граждане так же добровольцы в Красной Армии. Чем Иностранные граждане добровольцы <соцентричные> пространные. Вот, к сожалению, об этом я не сюда говорю. Венгрии, Чехия, Словакия, Китайцы. Это просто страны. <соцентричные> угу. Насчет Китая, ну. Да Даже как-то. Вспомнить не могу, если честно. Я думаю, Помыслить, если подумать. С чем это могло быть связано? Ну, вы только что сказали, идеи. Ну, идея, но ну, это основополагающее на тот момент было. Потому что ну, события 16-го года. Идеи По... Ленина распространялись не только на сосредоточенность. Да, людей, он что? говорил о всемирном непосредственном да, объединении. Эти идеи возникали не только у нас в России, но еще и там. Ликвидация Лейна государственности Лейна. и после всего этого создание новых была такая идея Но вот касаемо того, что и граждане заграничных поддерживали вступление в Красную армию, я не с удовольствием Честно, Честно говоря, не наступали. Вот, как вы думаете, еще период гражданской войны. С кем выезжала Красная армия? Красная армия, период гражданской войны. Но как же, если смотреть на учебники истории, то они воевали с белыми, так называемыми. Белыми — это те, кто поддерживал предыдущий государственный строй, то есть это консерваторы, по большей части, вот, которые шли против государственного переворота, который был совершён в 17 году. И это были представители высшего класса, то есть это были не предприятия, а интеллигенция, так называемая. А их, среди или, ли ли их, или их еще больше. не были, будешь, Среди красных была, но они.. Там какая ситуация? Вот, ну, насколько я с был. Вот. Интеллигенция пришла к стране красных гораздо позже. Потому что у них были на то свои причины. Изначально же большинство Ленин не был интеллигентом. Ну, ну, тут как сказать, Ленин вообще в Европе. Если быть точно в Англии и большую часть своей жизни уже также уехали в страны. И там, как он из Англии mm -hmm. в а, Если же говорить конкретно о понятии интеллигенции, ну как? У нас были те люди, которые непосредственно получали определенную выгоду от того, что их поддерживал государство, mm -hmm. вот. а были те, кто видел действительно хорошее будущее в уравнивании всех слоев. Там же Ленин нашло и говорил за ликвидацию. Mm -hmm разница между собой. Вот. Кто-то видел в этом хорошее, кто-то нет. Особо зажиточные интеллигенты, то есть это крупные землевладельцы, это те, у кого были определенные предприятия в собственности, они были против э, данного переворота, поскольку ну, кто, будет, э, кто захочет отдавать свои собственные имущества, от которого он получает доход в пользу того же самого государства. Действительно, когда ты живешь сам по себе хорошо, это не особо как, как Ну а так такой помню. хитрый момент. Если как раз-таки освобожденный пролетариат воевал против этих буржуев, то чьими силами, собственно, воевали буржуи? буржуи? Чьими силами... А, со стороны белых Да, были. Да, вы... Чьими силами в плане? Ну, у них есть... были, они же не сами шли в войну. Ну да? так, естественно, были же те, кто находился непосредственно в зависимости от них. Там, там ну, во очень много было набрано кредитов на то, чтобы нанять наемников. Наемная Показания армия приходила со границы, да. границы, да, был такой плюсчик. Всего у нас все равно в тот момент, несмотря на то, что крепостного права-то было уже давно, как, на тот момент уже как практически век не было крепостного права, все равно была часть зависимого населения, которые брали долги mm -hmm. у тех же самых предприятий. И чтобы эти долги как-то погасить, им приходилось идти непосредственно в ряды белой армии освободили это? А как ты освободишься? Государство же не платило за них все эти долги? Но часть долга Новое государство возникло. Новое государство возникло в 1922 году, уже после а, окончания всех этих действий. В 18 году просто была ликвидирована монархия. Монархия была ликвидирована в феврале 17 да. Да, В 17-м, да. 17 18 год. Там я бы не сказал, что это прям было непосредственно государство. Там был бардак в промежутке 70-22 уровня. Но оно зарождалось, и как раз за него со стремлением. не знаю, как оно зарождалось. А вы думаете, сегодня подошла речь? За кого отражается наша современная армия? Наша современная кого Да. Ну, как вам сказать? Глядя на то, как она содержится, несмотря на то, какие светские группы наше современное, я даже могу сказать, что она защищает. Проблематика у нас в чем? Если смотреть э, с позитивной точки зрения на сам Советский Союз, который был в 1922 году, это идейность. Идейность у них была. У них действительно была идея, за которую они шли. И в чем вообще заслуга в целом красных, если на них так посмотреть, это то, что они смогли сплотить народ, причем не только конкретную территорию России, но и дружных государств, я той же самой Белоруссии, хотя у меня на той же самой территории Украины, все были объединены одной конкретной идеей. создание социализма, то есть достижение непосредственно правильного коммунистического строителя. Сейчас у нас идеи нет. Люди у нас не хотят идти в армию, потому что они не понимают, для чего это нужно. И, соответственно, к вопросу о а том, кого конкретно защищает нынешний армию, да, дать точно архив. Скорее всего, они защищают самих себя, либо же просто выполняют приказы без главы. Почему безглавы? Потому что ну, а ведутся совершенно бессмысленные конфликты, если посмотреть да, на да. то, что происходит сейчас. Такие ножки. Да, можно. без проблем, конечно. Да. И вас тоже с Но эти конфликты нам конкретно не нужны, кому-то они. в целом они бессмысленны, по сути. Если говорить конкретно, не хочу сейчас задаваться вопрос о современной политике, потому что это приятная тема. На взгляд у меня на данный момент на нашу армию, э я могу сказать, что по большей части нынешнюю силу составляет э наёмная армия наша. То есть mm -hmm. это непосредственно контрактники, которые идут. Они потому что идут, ну действительно, во-первых, они для себя это делают, во-вторых, может быть, у них есть тоже определенные причины более благие. может быть, то, целью государство как-то защитить. Есть у нас такие люди, которым действительно нравится в нынешней -то и только -то реализуются власти. Да, возможно. За граждан тоже многие именно в контракт А если говорить про непосредственно призыв тех людей, которые ну, обязательную военную службу, то они идут, потому что их туда призывают. Вот и все. То есть они ни за кого не воюют или сказали, они идут. И если бы у них был выбор, они бы, скорее всего, отказались от службы. Вот обязательно они И еще такой момент. Во время Первой мировой войны, чтобы выдержать моду стилистическое отечество, например. Английские докеры отказались окружать оружие, чтобы иностранные э, интервенты получали какую-то поддержку в борьбе с так. Будет ли сегодня подобная солидарность с нашей Россией? Если говорить конкретно о взаимоотношении России на данный момент с, с другими странами то поддержка с какой страны? Во-первых, Восток. Восток у нас сейчас, с Востоком нас отношения идут наиболее дипломатичные, и Восток нас поддерживает, сколько я смогу, то есть это Китай, это Корея. Они действительно могут нас поддержать. Если говорить про страны Европы, то ввиду политики, которую ведет наше государство, как внутреннее, так и внешнее, и в целом ввиду всемирной обстановки, то скорее всего. Спасибо большое. Вам тоже спасибо, буду ликвидировать проблемы в своих знаниях, <связать> указали мне на них большое спасибо Вам очень интересный. Да, да, с вами соглашусь Ладно, с праздником вас же Так же Всего Я вас купила в советское время, я помню все, я так люблю Так, еще раз вас с праздником Спасибо И как вы помните, как, в связи с какими событиями основали этот праздник? В Основ... 18-м году основан да. в Красной Армия, в 18-м году организовано было в советское время, с 18-го года. Организовано было очень пораньше, в этот день люди массово записывались за добровольцами. Ну, ну, может быть. Декрет Ленина социалистической политической да, да, опасности. Да, Еще вопросик будет. Конечно, правильно. Ну, вот до этого люди масло дезертировали из э, старой российской армии да. И тут люди вдруг начали записывать А потому себя. что Ленин обманул Он сказал, что хлеб э, это какое, сейчас скажу Земля, э, это какое Сейчас, земля крестьянам А э, значит это рабочим Чего, что это рабочим я забыла? Заводы да. Заводы рабочим и он обманул. Mm -hmm. И крестьянство стало записывать, раз землю будут давать. Mm -hmm. А ведь не дали землю. И до сих пор не дают. Обманули, как обманывали, как обманули. Вот смотрите, также в нашу Красную армию записывались иностранные граждане. Да, а потому что они поверили мне в коммунизм. Поэтому они записывались. Ну, когда... Сейчас скажу, кто он.. Сейчас, секунду. Интернационал? Нет, не интернационал, а также. Ну, в общем, короче, в 36-м году все разъезжались и, и разбежались. Или, или в 28-м году. Комментарно, когда... Комментарно разрушен, Тогда все разбежались. Вот еще один момент. Дальше. Гражданская война. Красные с кем воевали? С белыми. Братья, братья с братьями. А Сантанты. Кто? кто? Кто присягнул царю? Царю. Конечно, белые. Они, они присягнули и присягу не, а, как сказать, не изменили присяги. Угу. Но и значит за тот строй, который, за который они присягнули. Правильно? Они и воевали. За... Они хотели опять монархию, uh -huh. а Ленин, предатель родной, uh -huh. <laughs> не позволил. Вот такой момент. Как раз рабочие крестьяне. Рабочие крестьяне, да. Вот. В принципе. А белые? А белые, ну что... А белые... Интер... Ну, ведь там тоже были многие. Казаки, они что, они же не дворяне? А сколько казачества это какое? Вот они действительно за землю воевали, за свою землю, за свой уклад. Каждый воевал за свой уклад. Но рабочих крестьян обманул ленин. Дальше. Был такой момент, что белые набрали много кредитов и использовали наемные армии страны Нет, это Антанта. Это Антанта пришла на помощь им. Э, ну, так не просто так пришла. Ну, так не просто так. Они хотели э, юг от, отхапать Или И поэтому они пришли не за нефтью, ну, за, за хорошими землями. Mm -hmm. Они же не просто так. Им пообещали конечно, но мы ничего не дали. Ладно, ребятки, это мне тяжело. А то я с вами знаешь, как тему получилось. Хорошо.